Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео! Прежде всего мы хотели бы поблагодарить вас всех за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала состоит в том, чтобы сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом, так что спасибо. А теперь вернемся к видео. Как вы думаете, может ли в вашей жизни быть нарцисс? Отношения с участием нарцисса могут быть трудными. Это происходит потому, что нарциссы хотят чувствовать себя выше всех. Они не заботятся о благополучии других, пока они извлекают из этого выгоду. Поэтому неудивительно, что нарциссы привлекают эмпатов, и наоборот. У них есть поверхностное и заманчивое очарование, которое дает эмпату все, что он хочет услышать и почувствовать, не обязательно имея в виду то, что они говорят». Это может привести к крайне токсичным отношениям, поскольку нарциссы склонны полагать, что другие люди должны им больше, чем они готовы отдать. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза нарциссизма, нарциссических черт, или нарциссического расстройства личности. Это видео также не предназначено для того, чтобы изображать нарциссов как плохих людей, но скорее для того, чтобы дать представление об их мыслях и поведении. С учетом сказанного вот 10 вещей, которыми, по мнению нарциссов, вы им обязаны. Во-первых, они думают, что вы должны им свое время. Если у вас время или пространство для себя? Часто нарцисс будет чувствовать, что ваше время принадлежит ему, независимо от любых планов, которые у вас есть с другими людьми. Они могут чувствовать, что вы не относитесь к ним как к приоритету, когда вы не отказываетесь от своих планов. И это невзаимно, поскольку они не будут отдавать вам все свое время взамен. Во-вторых, они думают, что вы должны им свою доброту. Доброта – это улица с односторонним движением для нарциссов. У них может быть склонность манипулировать вашим добрым характером или использовать его в своих интересах. И они ожидают, что вы всегда будете добры и понимающи по отношению к ним, независимо от того, насколько вредными они могут быть для вас. В-третьих, они думают, что ты обязан им своим вниманием. Кажется ли вам, что они ожидают, что все внимание будет уделяться им, независимо от того, насколько вы заняты? Недостаток внимания в их сторону может заставить их усомниться в ваших приоритетах и лояльности к ним. И опять же, им будет все равно, ответят они вам взаимностью или нет. Номер четыре. Они думают, что ты обязан им свое общество. Они часто думают, требуют, чтобы вы сопровождали их. Нарциссы склонны изолировать вас от вашей семьи и друзей. Даже если вы физически не вместе, они все равно могут ожидать, что вы будете отправлять им сообщения и звонить в течение дня, чтобы поддерживать ваше внимание, поскольку они хотят, чтобы вы верили, что они самый важный человек в вашей жизни. Они будут пытаться постоянно навязаться вам. Пятых они думают, что вы несете ответственность за все, включая их собственные проступки. По сравнению с другими людьми нарциссы обладают очень большим чувством собственного достоинства. Они не только ожидают, что вы возьмете на себя ответственность за их собственные действия и благополучие, но они также будут обвинять вас во всех плохих вещах, которые с ними происходят. И если вы не возьмете на себя ответственность за их собственные проступки, они подумают, что вы не заботитесь о них и что вы не действуете в их интересах. Номер шесть. Они думают, что ты обязан им своим чувством вины. Нарциссам нравится изображать жертву, и они хотят, чтобы люди жалели их, независимо от того, сделали вы что-то не так или нет. Они будут пытаться целенаправленно заставить вас чувствовать себя плохо по отношению к себе. И этот повторяющийся цикл обвинений и вины может привести вас к снижению чувства собственного достоинства. И в конечном счете это может стать идеальным способом для них манипулировать вами, чтобы вы делали то, что они хотят. Номер семь. Они думают, что ты должен прислушиваться к ним и выслушивать их. Нарциссы, как правило, думают только о себе и поэтому будут ожидать, что вы всегда будете рядом с ними, когда им понадобится выразить что-то, рассказать о своих разочарованиях. Они могут заставить вас чувствовать, что ваш долг – это постоянно выслушивать их жалобы. И маловероятно, что они в ответ выслушают ваши проблемы. Но на тот случай, если они это сделают, это может быть потому, что в этом есть какая-то выгода для них. Номер восемь. Они заставят вас думать, что вы у них в долгу. Показались ли они вам самыми милыми людьми на земле, когда вы впервые встретились с ними? Трудно сказать, является ли кто-то нарциссом или нет, потому что вначале они часто ведут себя очень мило и по-доброму. Однако через некоторое время они могут начать внушать вам, что они единственный человек, который всегда был и будет добр к вам. Что никто другой никогда не будет относиться к вам так же хорошо. По этой причине вы можете в конечном итоге остаться в отношениях с ними, даже если вам кажется, что они приносят вам больше вреда, чем пользы. Номер девять. Они думают, что ты обязан им своей свободой. Это они решают, что ты носишь, куда идешь или что делаешь. Контролирующее поведение связано с нарциссизмом. Это может означать, что они будут пытаться принимать решения за вас, вместо того, чтобы уважать ваши желания. И это может оказать на вас ряд негативных последствий. В том числе задеть ваши чувства собственного достоинства и заставить вас усомниться в себе. По сути, они хотят, чтобы вы полностью зависели от них до такой степени, что вам нужно оставаться с ними, чтобы выжить. И номер 10. Они думают, что владеют тобой. В результате всех предыдущих пунктов это суровая правда. Нарцисс хочет чувствовать, что ты принадлежишь ему и что он может делать с тобой все, что захочет. Эта тактика манипулирования и чувство вины в конечном счете затрудняет вам освобождение от них. Что-нибудь из этих пунктов вам кажется знакомым? Что ж, мы надеемся, что это видео помогло вам немного больше понять об отношениях с нарциссами. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк и поделитесь им с теми, кому оно также может принести пользу. И не забудьте нажать кнопку подписаться и значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда наш канал публикует новое видео. Спасибо за просмотр и мы увидимся с вами в нашем следующем видео.